Итак, коллеги, перед тем, как я представлюсь, коротко тема, с которой сегодня я вас буду знакомить, это как помочь команде делать повторяющиеся задачи всегда одинаково хорошо и вовремя, то простые практические приемы управления процессами. Перед тем, как мы познакомимся, давайте э, коротко определим, зачем мы здесь эти последние 45 минут вместе. Э, сегодня мы здесь, чтобы разобраться на примерах на конкретных, как организовать в команде работу с повторяющимися задачами без растраты сил и с гарантией качества выполнения этих задач. Вот за этим мы 45 минут вместе проводим. Что получится в результате, когда 45 минут пройдет, что будет дальше? Мы разберемся, что на самом деле мешает при внедрении процесса в команде. Почему сотни книг написаны, сотни инструментов созданы, но проблема остается по-прежнему? Поймем кому когда, из чего нужно начинать, чтобы была польза, и посмотрим, как эту идею, идею управления процессами типовыми, продавать команде, чтобы команда сама хотела это внедрять. И определимся, что нужно делать дальше, уже самостоятельно, после того, как эти 45 минут нашей общей встречи пройдут. Поехали. Кто я такой, что я делаю? Меня зовут Илья Алябушев. Я прихожу в компании и делаю так, чтобы компании доводили свои проекты до результата. У меня есть своя команда, практика системного бизнеса. Мы работаем с маленькими стартапами, с крупными холдингами, большие птицы фабрики, маленькие адвокатские бюро. Нет у нас ограничений по масштабу, но есть ограничения по типу команды. Мы не работаем с теми, у кого не созрел еще продукт, и у кого команда не готова к изменениям. Сам я разработчик. 22 года назад я реализовал свой первый IT-проект, я прошел путь от разработчика для, информ... для банков, для МВД, до директора по IT-продукту и потом создал свой бизнес. И сейчас уже 9 лет я управляю распределенными командами, от стартапов до производственных холдингов, и 8 лет я внедряю технологию системной работы, когда проекты доходят до результата. Более 100 команд мы своими руками провели внедрение в них, вы об этом можете отдельно потом узнать. Тысячи человек используют наши инструменты, и вы к ним сегодня присоединитесь. Вот так вот выглядят улыбающиеся и не всегда улыбающиеся лица тех, кто прошел наше внедрение, строительные компании, поставка горнодобывающего оборудования, небольшие компании поставки материалов. В итоге мы делаем Три ключевые ценности даем компаниям, когда внедряем системную работу, и вы сейчас приобщитесь к этим ценностям, потому что вы на выходе получите методичку, пошаговый план, как самостоятельно, без нашей помощи, технологию системной работы внедрять. Три ключевые ценности – это скорость, свобода и стабильность. Скорость реализации задач, свобода от рутины, от авралов и стабильность качества на выходе. Но переходим к нашей теме. Итак, как помочь команде выполнять типовые задачи всегда качественно и в срок без растраты сил. Глава первая. Когда действительно нужно описывать процессы? Из чего лучше начинать? Поехали. Давайте представим, как было бы в идеальном мире. Все эти процессы, книжки написаны, придуманные языки описания процессов, инструменты. Как было бы в идеальном мире? Ведь не было бы никакой сложности. Просто взял по шагам, раз, два, три описал, коллегам передал, давайте, ребята, вот так вот работать. И проблем бы не было. Все бы по этим правилам бы жили, и наша конференция сегодня бы не случилась. Но есть проблема в том, что в центре находится человек, и все дело как раз в этом самом человеке. И в том, что он решает задачи, которые нельзя отдать роботу, даже в типовых процессах. Но оно, в общем-то, логично, если бы роботу можно было бы отдавать, тогда бы э, не было необходимости команду организовывать. Дело в том, что даже в тех случаях, когда мы процесс называем типовым, когда нам кажется, что мы выполняем одинаковые задачи, у нас все равно сохраняются амбиции решать сложные и типовые вопросы по пути, в которых, собственно говоря, и нужен человек, потому что там он добавляет ценность. Из-за того, что мы не обращаем внимания на то, что в типовых процессах тоже постоянно всплывают необходимости в мозговых штурмах, в принятии совместных решений, в поиске нестандартных путей, из-за того, что мы не обращаем на это внимание, в описании процессов, во внедрении процессного управления постоянно случаются сбои. Вот сейчас главный критерий систематизации процессов. Это первый блок теории, всего из двух строчек. Есть несколько ответов на этот вопрос. Когда и где можно систематизировать процессы? Один из популярных ответов, с которым я не согласен, он звучит так. Нужно описывать абсолютно все. С этим тезисом я не согласен, у меня свой ответ, он выглядит так. Мы должны систематизировать процессы только если в этом месте можно сэкономить и только если в этом месте важно гарантировать качество на выходе. Что это означает? Сэкономить энергию на обучении сотрудников, на масштабировании компании, на затрате конкретных сил на выполнение задачи. Тогда нужно описывать процессы. И важно гарантировать качество. Что это означает? Что действительно от этого качества зависит результат работы нашей компании, нашей команды. Популярная проблема, когда внедряем в ERP систему, начинаем, конечно же, систематизацию с процесса командировочного листа или с процесса отправки сотрудников в отпуск. Кажется, вот на этом маленьком процессе отработаем, и дальше можно будет уже масштабировать. Но пока отрабатываем на этом маленьком процессе, мотивацию команд настолько пропала, что весь проект по внедрению процессного управления начинает потихоньку стагнировать. Значит, мы должны понимать, сэкономим мы здесь, мы должны понимать, нужно ли здесь гарантировать качество. Поехали дальше. Какие бывают популярные примеры описания типовых Процессов. Ну, вы их много раз видели, сами рисовали. Например, схема df 0 Ну не прекрасно ли, а? входы написаны, выходы написаны, ресурсы необходимые есть, взаимосвязи показаны. Ну просто вот бери работой. Прекрасный инструмент описания процессов. Что же идет не так? Почему же не получается вот взять эту красивую схему и э, по ней работать? Никто ее не читает. Мы рисовали, старались... Э, проектировали, думали, но сотрудники, которые непосредственно должны по этой схеме работать, те самые люди, из-за которых проблемы в процессах появляются, они не считают, нет у них мотивации, нет понимания. Другой пример. Это уже не бумажная схема, это уже схема для EMP. Здесь мы описали на языке блок-схем взаимодействие конкретных сотрудников, и каждый квадратик здесь формирует конкретную автоматическую типовую задачу в туду-листе, в ERP или в CRM-системе. Казалось бы, куда может быть прекраснее. Мы все описали, теперь задачи сами появляются в списке задач у сотрудника. Что нужно еще, если уже все готово? Ну и здесь часто случаются проблемы. Этот завал автоматических задач приводит к тому, что сотрудники начинают их не выполнять вовремя, потому что многие эти задачи требуют дополнительного вопроса, дополнительного мозгового штурма, дополнительного уточнения, и типовыми автоматическими задачами их назвать уже нельзя. Они являются нетиповыми задачами, требующими дополнительного разъяснения от коллег или от руководителя. Еще пример. Это пример уже от нас. То есть я вот обожаю эту практику. Мы описываем типовые процессы не на языке EDF0 или на языке блок-схем для ERP. Мы описываем их на человеческом языке. Есть шаблончик для этого, и вы получите ссылку на этот шаблон. Есть входы-выходы. Слева написаны этапы, справа конкретные действия, ничего лишнего. Но здесь есть беда. Сотрудники забывают. А что? Там написано. И дальше мы будем разбираться, что нужно сделать, чтобы вовлечь команду в работу с этим описанием. Вот мой самый любимый пример, я уверен, что вы много раз уже с этим сталкивались, это визуализация. Первое правило Kanban – визуализирую поток своих задач, каждый этап определяет, каждая колонка определяет этап обработки типового нашего проекта, типовой нашей задачи. Мы эти этапы расписали и карточку постепенно двигаем по этим этапам, показывая всей команде, какой статус. Прекрасно. Мы описали типовые чек-листы, позже я буду показывать, как мы это делаем. Мы расписали всех типовых клиентов или типовые наши запросы по этим колонкам, но через неделю эта доска канбан.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 обеспечить. Ну, собственно говоря, найти вот эти места. То есть найти место, где нужна экономия и где важно иметь постоянное качество. Предлагаю прямо сейчас об этом задуматься и в блоке вопросов написать свой вариант. То есть как вы считаете, в каком месте вашего потока создания ценностей, в каком месте ваших типовых повторяющихся задач, как раз появляется необходимость экономить энергию на обучение, на выполнение этих задач. Где появляется необходимость обеспечивать постоянное качество. Глава вторая. Что же тогда делать, если так все сложно, если один из популярных приемов описания процессов не дает быстрого результата, у команды кончаются силы. Что же тогда делать? И здесь я должен достать волшебную таблетку, сказать, вот решение, уберите, делайте раз, два, три. Но ее, к сожалению, нет. Но если бы она была, наверное, бы и наша эта встреча бы сейчас не проходила. Давайте разберемся, почему вот это так, почему это так сложно, почему, казалось бы, настолько копии сломано, а простого решения до сих пор нет. Вернемся к нашим примерам. Медав 0 отличная схема, важно понимать ее ключевое ограничение. Она не для членов команды, для, не для тех, кто будет непосредственно работать по этой схеме, она только для архитекторов. Это то же самое, что язык программирования. Его хорошо применять для IT-систем, его нельзя применять для человеческих систем. Этот инструмент помогает согласовывать. Видение между архитекторами, которые имеют экспертизу в предметной области, понимают, как лучше процессы организовать. Но когда эта схема доходит до людей, она должна иметь более простую форму. Тоже дальше посмотрим, какую. Автоматизация процессов в ERP, то, что мы уже видели на примере, она хорошо подходит, если вы в каждом квадратике генерируете в список задач сотруднику очень простую, очевидную задачу. Задачу, которую можно сделать без дополнительных отклонений, без необходимости преодоления трения покоя, без необходимости проводить сложные мозговые штурмы, согласования и так далее. Но, правда, здесь такой нюанс появляется. Если вы все эти типовые процессы описали до уровня, когда задачку легко выполняет человек без обращения к другим людям, возможно, что человек в этом процессе и не нужен вовсе. Может быть, процесс может выполнять эту задачку вообще без него. Мы помните, на первых слайдах нашей встречи такой критерий выявили, что проблема заключается в том, что мы работаем с людьми. Но ну, это не проблема, это особенность, потому что раз мы работаем с людьми, значит, мы создаем новую уникальную ценность даже в типовых задачах, мы решаем новые интересные э, вопросы, которые не способен решить алгоритм. Вот, э, мое мнение, что вот эти методы описания, типовых процессов ERP, они, скорее всего, уйдут в чистую роботизацию, а мир будет работать вот так вот. Но давайте по порядку. Инструкция тоже работает, если у сотрудника есть повод регулярно в нее смотреть. Нам кажется, я же инструкцию написал, вот они в столе лежат, почему вы их не считаете? Если у сотрудника повода нет, он никогда к ней обращаться не будет. Повод может быть разным, мы тоже дальше посмотрим. Можно по страхам смерти, можно мотивировать любовью к жизни, сотруднику туда заглядывать, можно использовать специальный прием ретроспектив, дальше покажу, но этот повод обязательно должен быть. И... Последний, мой любимый прием, прием визуализации, он работает только в том случае, если мы выстроили ритм работы команды с этим потоком визуализации. Да, это здорово, что у нас есть карточки задачи, они по этапам расписаны, но чтобы эта тазка не протухала, мы должны поддержать его специальным ритмом работы. Это утренние брифинги, недельное планирование, те самые двухнедельные ретроспективы. Дальше я буду показывать, как этим мы пользуемся и в конце получить методичку, чтобы по шагам это внедрить самостоятельно в своих командах. Итак, здесь поподробнее. Вот этот э, прием, мне кажется, самым важным и значимым, особенно для команд, которые только приступают к систематизации своих процессов. Почему? Потому что зачастую команда еще сама не понимает, как э, этот процесс на самом деле выглядит. И только при э, прохождении 10-20 итераций становится понятно, как можно его правильно выстроить, прежде чем э, выливать его в гранит, э, в бронзе, нужно сначала в гипсе сделать э, MVP. Глава третья. Как обеспечить тот самый ритм работы процессов в команде? Для этого, собственно говоря, и нужна системная работа в условиях хаоса, та технология, которую мы внедряем, которую вы сможете самостоятельно внедрить при помощи методички, которую в конце получите в конце нашей встречи. Есть метод, сейчас будет еще небольшой блок теории, но, на мой взгляд, самый важный блок теории, который важно, необходимо усвоить, как базовый принцип подхода к любой систематизации. Есть два закона. Вот они. Два закона системной работы. Первый закон называется «ясная картина» или «визуализация». Второй закон называется «ритм». Эти законы звучат очень просто. Любая договоренность, любое текущее состояние клиента и задачи, они должны быть отражены в едином, понятном для всей команде месте. Ну это чем-то похоже на визуализацию задач в Kanban. Если мы о чем-то договорились, это должно быть отражено в едином месте, не на стенке холодильника, не в личном блокноте у каждого, не на бумажке приклеенной на монитор, а в едином понятном для всей команды месте. Ну, например, это ERP-система, CRM-система, система управления задачами. Ясная картина визуализации. Но беда в том, что как прекрасно бы не была организована наша ясная картина визуализации, как бы четко бы не зафиксированы были все наши договоренности, против нас играет страшный противник, это рутина э, со своим ритмом входячки, текучки, э, незаконченных э, страшных дел, которые кажется, что нужно сделать именно сейчас. И вот для того, чтобы противодействовать этому ритму рутины, который разрушает визуализацию, ясную картину, которая постоянно делают ее неактуальной, мы должны внедрить свой собственный ритм. Вот, собственно говоря, это и есть главный прием, про который я вам хотел рассказать. Внедрить собственный ритм системной работы с той самой визуализацией, с тем самым визуальным потоком. В противном случае люди, решающие, хоть и типовые, но каждый раз отличающиеся друг от друга задачи, не смогут противодействовать рутине, и вот эта ясная картина с визуализацией потока будет постоянно протухать. Ну, как мы, например, нарушаем ритм. Алло, Геннадий, у меня тут новая идея пришла. Поднимайся ко мне, сразу я ее обмозгую. Вот, у Геннадия был свой поток, мы его поток разрушили, его ритм разорван, теперь он должен будет восстанавливаться. Еще пример из текущей темы. Я же написал инструкцию, ее кто-то вообще читал. Инструкция написана, это визуализация, все отлично, но нет сотрудников ритма, повода к ней регулярно возвращаться. Поэтому она не работает. Как мы нарушаем закон визуализации? Вот, например, когда проводим такие совещания написали, много кружочков, диаграмм, нарисовали, все это на общей доске, и говорим, мы не будем записывать, мы так все запомним. Шаги следующие не выявлены, не сформулированы по формуле делегирования. Все, шансов нет этого совещания принести какую-то пользу конкретно. Закон визуализации нарушен. Наша договоренность не записана в едином месте. Ну и, конечно, тысяча бумажек и страничек с записями важных идей и задач, наклеенными на монитор. Ну или тысяча мессенджеров, где мы эти задачки пальцем пытаемся пролистать. То есть закон визуализации нарушен, в едином понятном месте статус задач не лежит, поэтому управлять таким процессом невозможно. То есть это не визуализация потока. Решение – это инструменты системной работы для ритма и визуализации, которые вы сможете изучить в нашей методике. А сейчас я во второй части нашей встречи сделаю короткий анонс этих инструментов, чтобы было интереснее. Вот эта вот общая картинка, которая показывает, какие инструменты в первую очередь мы используем для того, чтобы управлять типовыми процессами, для того, чтобы управлять повторяющимися задачами, для того, чтобы обеспечивать как раз ту самую экономию сил, времени при выполнении типовых задач и гарантировать качество. Первая ступенька – это утренние брифинги по показателям. Сейчас об этом расскажем. Недельное планирование по конвейеру – это самая важная и интересная тема, мне кажется. Формулу наставничества сегодня мы не успеем затронуть. перспективу по живым инструкциям мы коснемся. И вот должностные приоритеты, матрицы ответственности, сегодня тоже времени на них не хватит, но вы сможете о них узнать в методичке, которую в конце получите. Поехали. Утренний брифинг. Все знают про этот прием. Он из Agile Scrum. К нам пришел, три ключевых вопроса, сделал, планирует мешает. Когда мы внедряем системную работу в командах, занимающихся типовыми задачами, в блоках сделал, планирую, мешает, мы требуем по шаблону описывать сделал. Цифры, планируем цифры, мешает выйти на цифры. Чтобы эти цифры писать, очень удобно как раз расписывать свой типовой бизнес-процесс, типовый конвейер. Через какие этапы мы проводим нашу типовую сделку с клиентом, или наш запрос в нашу службу поддержки, или нашу заготовку, нашу деталь при производстве. Если у нас эти этапы записаны, мы можем в блоке сделок конкретно говорить. Столько-то заготовок провел из статуса А в статус Б, столько-то заготовок планирую из статуса Д в статус Е перевести. То есть, когда визуализирован поток, тогда можно говорить о конкретных цифрах. Здесь можно, конечно, дополнительные инструменты, теорию ограничения прикрутить для того, чтобы выявлять самые важные и интересные цифры, которые действительно сейчас блокируют нашу работу. Но это мы сейчас уже не успеем раскрыть. Итого, главное, что если вы не поддерживаете управление вашим типовым процессом при помощи ритма утренних брифингов, то люди будут забывать смотреть и свои типовые задачи в ERP и CRM-системе э, или в системе планирования задач и э, забывать будут смотреть на канбан доску если у вас нет брифинга по цифрам. Но обратите внимание, что если вы брифинг по цифрам проводите, если человек должен сначала текстом, потом голосом ответить на три вопроса, но ну, у него получается сразу повод создается. Он должен заглянуть в свою CRM, ERP-систему или на конбан доску и посмотреть, какие там типовые задачи сейчас лежат и а что от него нужно. То есть это как раз тот самый повод, то самый Контекст, который мы ритмично создаем для членов команды, чтобы им было интересно сфокусироваться на своих типовых задачах. Ну, с брифингом разобрались. Что дальше? Самое интересное. Недельное планирование по доске типовых проектов. Каждое утро мы смотрим на нашу доску, определяем следующие шаги на сегодня по типовым нашим задачам. Но раз в неделю важно в режиме наставничества разбирать все горячие проекты на э, визуализированной канбан-доске для того, чтобы как раз решать ту самую проблему мозговых штурмов, ту самую проблему, которую не решает автоматизация в ERP-системе. Ту самую проблему, которая вскрывает тонкости, не раскрытые в наших типовых шагах. Значит, обычно мы делаем э, вот так. Сначала мы на человеческом языке при помощи шаблона, который вы тоже получите, описываем этапы. Этапы, через которые проходит э, каждый Типовой наш проект. Например, заявка от клиента. Или, например, наш проект по внедрению там, пожарной сигнализации и прочее. Примеры тоже вы сможете методически прочитать. Мы описываем этапы. Первый этап, второй этап и так далее. В каждом этапе смотрим, кто за него отвечает, потому что вот эти конвейеры визуализации, они как раз нужны для организации взаимодействия разных отделов. Ну, Поэтому можно описать, кто отвечает. Ну а в правой колонке мы записываем конкретные шаги. Что получается дальше? Кстати, здесь еще можно указывать нормативы по эффективности, по продуктивности для того, чтобы эти нормативы потом и попадали в наши брифинги по цифрам, чтобы мы постоянно следили, нормативы выполняются или не выполняются. Что потом мы делаем дальше, когда этапы расписаны и шаги расписаны? Мы берем это все переносим в электронную систему визуализации задач. Ну, мы для этого используем Trello, потому что очень удобно. Каждая колонка в данном случае становится не колонкой скрамдовской, а колонкой, отражающей этап. Обратите внимание, что мы все этапы называем с глагола в совершенном виде, для того, чтобы каждый этап не декларировал текущий статус, а каждый этап должен показывать конкретное действие. Что должен сделать член команды, когда карточка с ним, на, с фотографией его, лежит вот в этой колонке. то есть вот Призыв принять заявку от клиента, призыв найти машину, согласовать с клиентом, доставку, подписать договоры логистически, отправить машину, получить предоплату. И речь идет о конвейере доставки грузов через автомобильный транспорт. значит И в Трелл очень удобно для каждого этапа, кроме колонок, создать еще внутренние чек-листы. Вы создаете одну типовую карточку, создаете там чек-листы с теми же номерами, и копируете вот сюда, в пункты листов копируете те самые шаги, которые вы когда-то описали на этом человеческом языке. Что на выходе получается? На выходе получается система визуализации текущего статуса и следующего шага. По любому типовому вашему проекту сотрудник, член команды может четко ответить, что наша ключевая задача – найти машину, согласовать с клиентом. Вот. Прошлый этап мы уже прошли, все там закрыли. А вот в этом этапе найти машину, согласовать с клиентом. Следующий шаг у меня проверить перевозчика по алгоритму. Я проверю переводчика по алгоритму, потом а, пойду дальше по шагам. И почему эта штука интересна, почему она э, нами чаще всего используется, потому что это как раз инструмент работы с людьми, а не с алгоритмами, не с автоматизированными системами. Потому что каждый раз на каждом из этих этапов всплывают э, сложные нюансы, которые как раз в рамках ритма утренних брифингов и поднимаются между членами команды, между руководителем и сотрудником, между там, наставником и сотрудником. И тут люди добавляют себе дополнительные шаги, выбирают другие шаги, корректируют шаги, таким образом нивелируя неидеальность нашего мира. Ну, в идеальном мире человек бы вообще был не нужен, то есть это все было бы зашито в скриптах, в алгоритме, внутри автоматизированной системы. Раз в день по утрам... Команда фокусируется на статусах, что сделали вчера, что мы планируем сегодня по типовым этим задачам, но раз в неделю проходит дополнительное глубокое планирование, где справа налево, по лучшим канонам вытягивающего спроса, справа налево мы начинаем разбирать, что нужно сделать у самых правых задач для того, чтобы их как можно быстрее довести до финала, чтобы их как можно быстрее довести до конкретных денег. Значит, и вот тут в режиме наставничества... Команда говорит своему руководителю статус и текущий статус и конкретные шаги, которые нужно сделать по каждому висящему здесь. Проекту. Часто возникает вопрос, а что если у меня там 150 проектов? Тут нужно тоже понимать, почему 150, то есть не нужно ли вам разделить эти конвейеры на несколько конвейеров и на несколько команд, это раз, то есть действительно ли вы способны все 150 маленьких задач проворачивать со скоростью, что там доска обновляется раз в неделю, это раз, а два, то есть ну, возможно, что действительно их можно либо объединять в более крупные типовые проекты, либо автоматизировать обработку шагов, чтобы сотрудники, члены команды выполняли только самые сложные, самые нетиповые элементы, вот. ну, либо придумывать критерии фильтрации, то есть по каким задачам вам важно наставничество с руководителем обеспечить, а какие задачи сотрудники способны и без упоминания легко проводить дальше. Значит, ключевой тезис, который сейчас мы доказываем, что для того, чтобы управлять типовыми процессами, нужно либо создать роботов и описать все алгоритмы, либо визуализировать поток, о чем вы много раз слышали, но визуализация потока работает только в связке с ритмом. Ритмом утренних брифингов значит и ритмом недельного планирования. Тогда у команды появляется повод к этой теме постоянно возвращаться. Еще один инструмент – ретроспектива. Вы о ней много раз слышали. Инструмент ретроспективы используется как инструмент выявления улучшений в команде, как выявления отклонений и так далее. А мы сейчас стали пользоваться еще для того, чтобы создавать повод, создавать контекст, обращаться к инструкциям. Вот простой пример инструкции, который есть у сотрудника. Это типовая инструкция только по одному из этапов конвейера. Инструкция сотрудника по типовой задаче оформления сотрудника на работу. Есть конвейер поиска сотрудника, обучение, адаптации, аттестации. И там есть этап оформления. Оформление на работу состоит из конкретных шагов. И вот сотрудник службы кадров, который во всем конвейере в общем-то, не участвует, он получает только конкретную задачу оформить. И эту задачу он конкретно выполняет по шагам, у него она есть, 14 этапов, написаны документы, которые необходимы. Все хорошо, но забывает. Но забывает, да хорошо, если он в конвейере принимает непосредственную часть, ему сложно забыть, потому что эти шаги перед ним перечислены прямо в чек-листах. Но этот сотрудник может не быть элементом конвейера, потому что все остальные этапы для него не важны, он только получил конкретную задачу. Значит, либо можно ему эту задачу в ERP-системе ставить с уже заготовленными чек-листами шаблона, вот. Ну и здесь возникает проблема того, что в ходе развития нашего продукта, в ходе роста нашего бизнеса эти элементы меняются, и архитекторы процессов, они не успевают за этими изменениями. Архитекторами процессов здесь могут становиться сами члены команды. И вот Тут самое интересное. Для того, чтобы у команды был постоянный повод развивать эти типовые инструкции, чтобы у них был повод постоянно обращаться к ним и смотреть, что же там хорошо, что там реально помогает, что нужно использовать ежедневно, чтобы как раз экономить свои силы и гарантировать качество, мы на ретроспективах раз в две недели задаем конкретный прямой вопрос команде. Скажите, какие плюсы есть в типовой инструкции, в текущей наборе типовых инструкций, что вам реально удается применять? Какие дельта плюсы, что нужно улучшить, какие шаги нужно взять в работу по улучшению типовых инструкций. Если сотрудника спрашивать об этом э, на ретроспективе, у сотрудника остается повод задуматься. Интересно, правда, что я фактически использую в инструкциях, а что я мог бы в них улучшить. То есть ретроспективы раз в две недели используются как инструмент постоянного э, обращения к инструкциям, чтобы помнить что-то, и постоянного улучшения этих наших типовых инструкций силами самой команды. Значит, ну, плюсы, дельта-плюсы, плюсы, те моменты, которые зашли хорошо, которые можно дополнительно добавить, потому что в инструкциях, может быть, их не было. Дельта-плюсы, конкретные шаги, которые нужно себе запланировать, чтобы дотянуть минусы до будущих плюсов. Инструкция, тоже шаблон, мы используем простой шаблон, который вы получите в рамках методички. Там есть популярный пункт, это зачем эта инструкция нужна. Очень важно коллегам доносить с самого начала, потому что мы живем в эпоху смыслов в эпоху, когда члены команды не готовы работать как рабы, но это и здорово, потому что мы все сейчас решаем новые нетиповые интересные задачи. Вот. Если вы не, не объясняете сотруднику, зачем эта инструкция нужна, почему она действительно помогает, ну, у него энергии мало выделяется на то, чтобы ее досчитать до конца. Результат, должна быть конкретика, то есть если зачем это лирика, Мотивирующий результат конкретика, Сотрудник точно, точно должен понимать, как будет проверяться работа его по инструкции. Там, конечно, последовательность действий, но ну и шаблон инструкции вы получите потом в методичке. Для того, чтобы нашими этими материалами пользоваться дальше, советую подписаться на наш канал. Мы каждую неделю выкладываем двухминутное видео. Для того, чтобы поддержать интерес к внедрению инструментов системной работы самостоятельно. Пожалуйста, пользуйтесь. Там уже накоплено около 100 коротких двухминутных роликов на все случаи жизни. Поехали. Глава четвертая, бонусная. Какими способами можно продавать команде идею, работать по типовым процессам? Как сделать так, чтобы не выделенный архитектор этим занимался, а потом никто бы не читал его труды, а как сделать так, чтобы команда сама вовлекалась в эту работу? Ну важно понимать, да, что если вы команде не продадите эту идею, э, не то, что они не будут создавать новые типовые процессы, инструкции, они Будут игнорировать их внедрение. И здесь есть еще интересный момент для команды: зачастую внедрение процессов может выглядеть как риск собственной безопасности. Вы внедряете процессы, вы в нас сомневаетесь, вы хотите нас легко заменять, как перчатки менять. Зачем вам это нужно? Лучше я потихонечку саботирую. И здесь важно команде правильно донести, что внедрение типовых процессов, внедрение управления типовыми процессами, типовыми задачами, это инструмент, который помогает не избавиться от сотрудников, а гарантировать их безопасность как раз еще больше. Потому что собственнику, потому что лидеру команды будет всегда легко и понятно планировать наперед, понимать, что команда хорошо выполняет свою задачу, все процессы описаны, он в безопасности находится, команда в безопасности находится, мы можем масштабироваться, можем брать новые вызовы. Есть конкретные инструменты. Как вообще продавать идею? Ну, раньше можно было продавать идею при помощи кнута и пряника, давать премию за то, что ты пользуешься инструкцией и депримировать за то, что ты ей не пользуешься. На мой взгляд, сегодня вся эта идея кнута и пряника работает все хуже и хуже, потому что болевые пороги сместились и потому что мотивация сейчас деньгами работает на порядок слабее. Мы рекомендуем продавать идею через не кнут и пряник, а через жизнь и смерть. Что это значит? Сразу показывать коллеги, Мы все валимся в пропасть. Это, кстати, очень хорошо перекликается с книжкой Прохорова в русском модуле правления. Он говорит о том, что на шестой части суши, здесь вот в Евразии, люди живут по принципу, вот, если впереди не смерть, то и двигаться не надо. То есть вот только вот если смерть, тогда надо вставать и что-то творить. Но и людям еще важно идею великую впереди видеть, тогда им интересно силы свои вкладывать. Вот этим примером мы пользуемся постоянно, когда внедряем технологию системной работы, в том числе технологию управления процессами. Помните, спин, сокращение аббревиатуры, это продажа не в лоб, давайте все внедрять процессы прямо завтра. Это продажа издалека. Сначала задаем ситуационные вопросы. А понимаете ли вы, что мы уже три года находимся в такой ситуации, когда проблемы, потом начинаем эти ситуационные вопросы вытаскивать в проблемную плоскость, а почему вы вынуждены терпеть проблемы с тем, что по субботам, воскресеньям приходится работать, что отпусков у нас нет, что зарплаты нестабильные, дальше начинаем извлекать эту проблему надавливать на самую большую боль. А вы понимаете, что мы рискуем, теряем, страдаем, что мы можем просто попасть в пропасть и умрем все, как специалисты, как сотрудники, больше не нужны будем на рынке. И в конце направления. Вот есть вариант решения. Надо писать процессы, типовой конвейер наш, формализовать этапы, перечислить внутри шаги, потом это визуализировать на канбан-доске, утренние брифинги для того, чтобы это обновлять постоянно недельные планирования, чтобы наставничеством друг друга поддерживать. И тогда мы как раз от смерти, от пропасти избавимся, к возможностям придем, сможем получать новые проекты вот такого-то типа, они более маржинальные, более интересные. И я как руководитель, как лидер ваш беру ответственность за вас и приведу вас к победе, потому что я сам в этом вижу ценность, я каждый день этому внимание буду уделять, и в утренних брифингах вы это будете видеть. Вот такую схему мы используем для того, чтобы продавать идею системной работы. Значит, важно показать большую цель. Вот люди на этой шестой части суши, вот живут они как раз с пониманием, э, видением большой цели. Так уж сложилось, может быть, эволюционно, может быть, какая-то другая причина есть, метафизическая, не знаю. Но вот когда большую цель коллеги видят, они начинают стремиться к новым, к, ну, к изменениям. И важно показать, что к этой большой цели, то есть мы можем стать компанией такого-то типа, с таким-то масштабом, к этой большой цели важно показать, можно прийти только если внедрить управление процессами. Но еще важно понимать, что на этой шестой части суши люди не верят в ерунду, в неподкрепленную фактами идею. Если вы фонтанируете новыми возможностями, которые не подкреплены конкретными шагами, конкретным видением, как туда дойти, то очень быстро вы растеряете команду, потому что вас будут считать фантазером. Еще можно продавать управление процессами как награду и как наказание. Что это значит? Не справился с типовой задачей, накосячил, в обычном типовом вопросе допустил засадную ошибку, вот тебе наказание. Опиши инструкцию. Или другой пример. У тебя отлично все получается, у тебя клиенты довольны, качество всегда хорошее. Сделай, пожалуйста, инструкцию, для того, чтобы мы, как команда, тоже могли вырасти на базе твоего опыта. Ты станешь для нас наставником, поможешь нам всем вместе шагнуть вперед. Значит, я сам и на себе это тоже пробую, когда... я Косячу, пишу себе инструкцию. Когда у меня получается что-то хорошо, я пишу себе инструкцию. Это мотивирует и руководителя в том числе. Коллеги, мы идем к финалу нашей встречи. Домашнее задание. Что делать дальше? Сейчас следующие шаги. Что нужно сделать для того, чтобы самостоятельно внедрить те примеры, те приемы, инструменты в вашей практике? Шаг первый. Разобраться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 Что такое стандарт, что такое типовой процесс, что такое инструкция. Вот это определение типового процесса, на мой взгляд, нам очень-очень важно. Внимательно его прочитайте, здесь есть примеры, что мы называем типовым процессом, что мы называем инструкцией сотрудника. Очень важно друг с другом в команде договориться об этих терминах, потому что иначе начинает путаница с самого начала Она энергию вашу высасывать. Есть конкретные упражнения о том, как этапы конвейера описывать и так далее, где это кому помогает. Вот. Интересный этап такой, что делать каждое утро, и прямо ссылки на отдельные методички, как брифинги проводить. Что делать каждую неделю. И ссылка на методичку, как планирование проводить. Что делать каждую неделю формулу наставничества. К сожалению, мы еще вообще документ не подготовили. У нас внутри курса есть. Пока еще не успели его наружу вытащить. Вот. А что делать каждые две недели, как ретроспективы проводить. И так далее. Такая методичка вас ждет. Что, коллеги, я прошу вас взамен, э, взамен этой методички. Я прошу вас дать мне обратную связь. Прочитайте, изучите, внедрите, пропитайтесь идеей, продайте эту идею команде. Я прошу вас дать обратную связь. Вот это у нас зашло хорошо, это отлично работает, это мы адаптировали, а здесь мы переделали под себя, а здесь вообще не работает, здесь полная ерунда, зачем вы это пишете. Я прошу вас, найдите меня в соцсетях и дайте мне обратную связь, что у вас заработало из этой методички, что нужно корректировать. Таким образом мы можем вместе изменять управленческую культуру в наших странах и добиваться того, что будем уходить от модели, «Мой меч, твоя голова с плеч», где криком, ора, овралами и переработкой люди добиваются результата. А переходить к модели, где каждый в команде созидает, получает удовольствие от этого созидания и создает полезный для рынка продукт, изменяя культуру рынка и приводя к экономическому чуду нашей страны. Коллеги, благодарю, вместе победим. А вот появился первый вопрос, Илья. Какова роль начальника в ретроспективе и нужно ли ему на ретроспективе присутствовать? Супер вопрос. Значит, ну, помните, в Скране есть разделение. Скрам-мастер и продуктовый. В советской действительности такого разделения не было. Начальник и начальник. Значит, к чему мы приходим? Мы не выделяем скрам-мастера для неитатичных команд, потому что ну, понять очень сложно. Но, тем не менее, выделяем лидера в команде, который отвечает за ритм, и руководителя в команде, который отвечает за видение. Значит, в первую очередь, конечно же, в ретроспективе должен участвовать лидер команды, который отвечает за ритм, потому что это типовые задачи, в этих типовых задачах важно команде друг с другом договориться, как эти типовые задачи выполнять. Но лидеру-визионеру, начальнику, полезно бывать на ретроспективах через раз для того, чтобы поддерживать значимость этого ритуала. Что коллеги, мне тоже это важно, мне тоже это интересно, а скажите, к чему вы пришли, молодцы, давайте обратную связь, ну и, конечно, и ругать в том числе, потому что на нашей шестой части суши, если человека не ругают, он начинает думать, что его не любят. Вот такой ответ. Okay. Еще один вопрос от Елены. Что обычно делаете при выстраивании процессов, когда сталкиваетесь с возражениями участников процесса, типа, у нас все так по-особенному, что вообще по типовому ничего сделать нельзя? И проблемы с этим не возникают, например, люди вовремя успевают все эти а, типовые задачи свои реализовывать, качество стабильное, зачем что-то менять? Но обычно не так. Обычно люди перерабатывают, обычно в зависимости от ключевых сотрудников. Я показываю, что коллеги, я хочу перевести команду, если я руководитель, вот из этого старого состояния в новое. Мне интересно жить там. Вам интересно со мной? Вы готовы в старых правилах с этим справляться? Давайте посмотрим правде в глаза. Здесь переработка, здесь постоянные проблемы и косяки, здесь клиенты недовольны, здесь от нас отказался крупный заказчик, потому что мы не выдаем стабильное качество. С этим можно что-то сделать? Люди начинают говорить, ну да, действительно, что-то делать нужно. Но у нас так все э, по нетиповому, что ничего систематизировать не получается. Коллеги, а скажите, нам в принципе вообще интересно заниматься бизнесом, где невозможно выделить типовых шагов? Это не говорит ли о том, что ну, мы как специалисты нуждаемся сейчас в росте? И продаю идею того, что если мы хотим двигаться дальше, если мы хотим вырасти как специалисты к новым возможностям прийти, то мы должны научиться выделять повторяющиеся шаги в наших, как казалось бы, нетиповых шагах. Процессов. Иначе мы, как специалисты, ну, можем оказаться просто несостоятельными. А, как ты видишь работу со сторипоинтами в скраме? если ли у них смысл? Они все равно абстрактные и сравниваются с часами. Коллеги, благодарю за интереснейшие вопросы. Значит, я скажу такую вещь. Мы внедряем э, системную работу, которая родом из крама, из GTD, из Kanban, из Agile Practic. Но мы скрамом ее не называем, потому что внедряем для не айтишных команд в первую очередь. И мы ушли от сторипоинтов. Мы пробовали в этишных командах это хорошо работало у нас мы от них ушли, потому что практика работы команд вот в нашей шестой части суши, а особенность такая, что есть советское прошлое и все занимаются э, новыми типовыми проектами, тестированием гипотез, потому что рынок не сформировался до конца. Все рыщут, пытаясь понять, где же их место на этом рынке. Практика такова, что разброс задач велик, и story в наших внедрениях не дают фундаментального результата, не помогают коллегам погрузиться в эту задачу. Мы используем другой прием. Мы требуем моментально при формулировании задачи сформулировать первый шаг, силами самого исполнителя. Если первый шаг формулируется с трудом, то мы начинаем его декомпозировать вместе, прям прописывать конкретные действия в чек-листах. И если это вызывает проблему, мы относим задачу к сложной и для нее либо отдельную встречу проводим с детальной декомпозицией, либо там, контролируем ее на следующем утреннем брифинге, чтобы сотрудник, член команды, который выполняет, ее детально декомпозировал. То есть мы используем критерии, в методичке тоже об этом написано, вот как планирование проводить, насколько быстро команда готова декомпозировать выявленную Задачу. И считаем, что быстро декомпозируемая задача простая, долго декомпозируемая сложная. Возникает вопрос, а сколько набирать на недельный рывок на спринт? То есть если вообще никаких стори-поинтов нет. Но вот коллеге скажу, что из нашей практики после третьей итерации команда обретает чутье и делить на задачи так, чтобы они были примерно одинаковы по размеру, и сколько можно набрать на недельный рывок, чтобы это было выполнимо. Ну вот об этом в методичках подробнее написано. На какие практики кроме Scrum вы используете и комбинируете вообще разные практики? Значит, мы очень много взяли из ГТД. Ну, вот если сегодня не было формулы делегирования, а на нашем сайте в методичках вы ее найдете, очень помогает нам культура бережливого производства. В адаптации к менеджменту тот же самый вытягивающий спрос, отсутствие складовских издержек, визуализация потока. Интересно очень работает культура link стартап один стартап она к бережливому производству мало имеет отношение. Это, ну, скажем, перерождение идеи Стивена Бланка по Customer Development и вот бизнес-моделл-канваса Вальдера, Казалось бы, вещи, ну, скорее, маркетинговые и бизнесовые, но в управлении командой им очень сильно помогают, потому что это простые диаграммки, простые схемки, которые помогают команде понять, какую ценность кому мы даем чтобы каждую задачу, которую мы выполняли, мы пропускали через этот критерий. Как, какую ценность получит наш клиент, а нужно эту задачу делать или нет, а как ее декомпозировать в условиях того, что клиент будет пользоваться этим результатом, а она не просто для нас. Спасибо тебе, много как бы, восторгов, много очень позитивных оценок доклада. Спасибо, что нашел время и к нам присоединился, и повторюсь, что рад видеть тебя в Петербурге. Коллеги, давайте сделаем наши страны лучше.